Сначала мы жили как воры, воруя мех и клыки зверей, чтобы выжить. Затем пришел строитель, принесший нам молот. И тем молотом выковали мы новый способ жизни. Отвергать молот значит осуждать строителя. Книга догм молота. Я собирался нанести визит лорду Рэндаллу и его коллекции ВАЗ, но воры из подветренной гильдии меня опередили. Говорят, они все еще под... не поделили добычу. Очевидные главари Донал и Рубин спорят насчет дорогой первой ВАЗы. Похоже, им нужен кто-то третий, чтобы уладить их разногласия. Поскольку я не судья, то просто украду у них вазу. Они будут так заняты взаимными обвинениями, что и не подумаю подозревать постороннего. Подветренная гильдия контролирует игорное заведение под названием Каприз Владыки, которое работает под ближайшим рестораном. Укрытие гильдии находится под казино. У меня есть приблизительная карта места, полученная из источников оттуда. Оказавшись в Капризе Владыки, я займусь поисками секретного входа в их укрытие. Надо быть поосторожнее, подветренные гильди меня слишком хорошо знают. Если меня заметят, то поймут, кто взял вазу. Полагаю, когда они вряд ли заграничатся обычным убийством. Найти вазу может оказаться трудновато, так как я понятия не имею, где она. Думаю, в гильдии это должно быть горячей темой для разговоров. Может быть, не повезет послушать, где они ее припрятали. Пора зарабатывать на жизнь. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий и это вор Золотое издание. Итак, после, так сказать, не очень успешного побега из особняка Рамироза, мы решили отправиться в гильдию воров и украсть некую сапфировую вазу, которая стоит очень немалых денег. Итак, что у нас по заданиям? А, сложность эксперт а, Проберитесь под ветренную гильдию воров Окей, укради сапфирую вазу лорда Рэндала Унеси добычей Не менее чем на 2000 монет Окей, а, стащи браслет Лорда Рэндала, никого не убивай Понятно, когда все сделаешь возвращайся обратно Понятно, так что у нас по карте а, Каприз ладыки Судя по всему Начинаем мы вот здесь Где-то Вот Рупен, Доналл Окей okay. Так, ресторан, задняя дверь, секретная дверь Нужно еще секретную дверь какую-то найти будет Окей, okay. так, средний коллектор их Каприс, Владыки, Южный подвал Охренеть тут карт Нижний коллектор Северный подвал, охренеть Охренеть, Крубину, верхний коллектор Второй этаж, особняк Рубина Особняк Донала. Жесть, короче, я думаю, эта миссия у нас затянется, друзья Итак, а, у нас есть 2305 монет 2305 Что нам нужно? Нам нужно по-любому будет а, водные стрелы Это стопудово Возьмем, наверное... Давайте попробуем все, сейчас посмотрим Так, вспышки обязательно возьмем Потому что они тоже... Нормально, так. Нужны так, исцеляющие зелья, я не знаю. Давайте одно возьмем. Исцеляющие зелья. Стрела с веревкой, что у меня? У меня есть две стрелы с веревкой, в принципе. Ну, можно взять одну. Так, две маховые стрелы у меня есть. Ну, давайте возьмем еще одну. Ну, в принципе, вот так вот будет нормально. Огняя стрела, нам не нужна шумовая стрела. Механизм в этой стрелы производит при попадании странный шум, что очень полезно для отвлечения внимания врага. Окей. Но, в принципе, мы можем шуметь и обычными стрелами, как я вот делал это ранее. Вот, поэтому смысла нет. Окей, давайте начинать миссию. Итак. Мы с вами. Где мы начали? Ну, как я предполагал. Окей. Рив, Сандер, старина, это же я. Безопасность нужна для того, чтобы не растерять собранные здесь знания. Ты хочешь спорить с лордами? Так какой пароль? Рука тени, нога воздуха. Теперь открывай дверь, слышишь? Нет, теперь он не сказал мне пароль. Ты что, издеваешься? Безопасность нужна для того... Я стоял здесь и слышал, как он только что произнес пароль. Ты что же думаешь, что ни член гильдии не сможет произнести эти слова, или что я настолько тупой, что не смогу их запомнить? Садар, я пытался действовать по твоим правилам, но если ты будешь строить из себя такого болвана, то тогда прольется кровь. Так что давай открывай двери. Жесть они тупят. Так, а я уже забыл пароль. Ну, в принципе, мне, наверное, не нужен пароль. Я буду как-то по-своему проникать туда. Вот. Так, что у нас? Двери эти закрыты. В принципе, я так полагаю, вот это вот и есть гильдия воров. Вход в гильдию воров. Так, ну давайте... По давайте посмотрим, что здесь. Так. Минус один охранник. Надо действовать как-то э, менее шумно, менее как-то э, заметно, потому что в прошлой серии побег это был жестяк, конечно. Так. Ты же стой на Ну это не охранник, мы его так чисто оглушили, короче, чтобы он тут охранение не нажарился. Так, мешочков у него никаких нет. Окей, okay, снова, смотри, уже какая-то новая, новый фонарь какой-то, вообще совершенно прям какой-то космический Так, окей, okay. здесь еще у нас никого Ладно, допустим, звездочки какие-то, непонятно, что это типа, наверное, какой-то отель или гостиница, наверное Судя по всему, хотя фиг его знает Так у нас здесь, здесь у нас заперто. Ладно, понятно. Нам нужно, получается, изначально пробраться в подветренную гильдию воров. Окей. Так, запоминаем. Здесь у нас закрыта дверь. Если что, вернемся. Так, окей. Здесь у нас дверь уже закрыта. Так. А тут записули какая-то. Товар доставать только к черному входу. А, там и есть черный вход получается, да? Ну давайте что, чем мы не будем же а, через главный вход просто а, в, внедряться? Давайте попробуем через черный вход, как истинный вор. Так, а, отмычка. Так. Ложноватый замок, да? Окей, так, окей, я внутри. Но это еще не гильдия воров. Так, здесь у нас что получается? Тихо, охрана? Охрана и какой то поварная она стоит. Так, давай, входи. Нужно де дела кое-какие сделать. Хлоп. Блях, он сейчас сюда, наверное, пойдет, да? Нет, он сюда не идет. Так, иди сюда. Здесь я буду надеяться, никто не ходит. Поэтому пускай он здесь полежит. И, смотри, здесь уже не, св не свечи, а здесь работает все на электричестве, поэтому. Леха. Так, как бы мне надо встать, он туда вот в тень и дождаться его, пока он будет проходить. Он, у него маршрут круговой получается, судя по всему. Так, я встаю здесь и ждем. Потом уже будем осматривать. Мне надо для начала избавиться от охраны. Здесь уже с водяными стрелами-то не прокатит. Так, идет. Окей. Отлично. Так, лежишь здесь. И здесь что у нас? Здесь, в принципе, тушить не, можно не тушить. Так, можно хапчик забрать. Я не знаю, сразу съесть. Нет, сразу я есть. Видеть, кто-то еще ходит. Так. Я пока сразу есть не буду. Оставлю. Он, в принципе, как-никак. А, хоть какую-то. О, горячую, горячую! О, а! Так, ладно, тихо. Только не думай, что я уже забыла Да я не думаю. Так, что здесь? Это мусоропровод, наверное, какой-нибудь. Тихо, тихо, тихо, тихо. А вот там и свеча, смотри. Там можно, в принципе, потушить. Ляха. Это, конечно, за парах. Так, окей, давай загрузимся. Не надо. Так раз и дальнюю. Яхони до... так, он здесь где-то. будешь. И... А ч так резко, короче, повернулся ко мне? Я вот не понял. Так. Ты, наверное, болван если пришел сюда я не надо короче менять тактику что это такое что это сейчас было за грипп окей ладно давайте попробуем да здесь я могу пролезть окей посмотри какой-то шкафчик И шкафчик какой-то этот. Только не думай, что я уже тебе. Почему меня подсвечивает, я не могу понять. Лучше я же в, темно в, темно в темноте лучше, стою. Ключ, смотри, золотишко лежит, и еще какая-то штука. Почему он идет опять ко мне? Почему именно ко мне опять? Так, я сейчас все эти потушу попробую, пока он там шарится. Вот так. Ох, как метка! Как хорошечно-то получилось. Так, ты где? Угу. Только не думай, что я уже забыл о тебе. Отлично Кое-как получилось Так, ну давай его сюда вот бросим Пускай он здесь лежит Так Ну и давайте осматриваться Здесь мы все посмотрели Теперь, теперь, теперь, теперь Здесь что у нас на столах Ничего не вижу, там вот на столе лежало Какие-то ништяки Вот здесь Так, денежки, это что такое Тоже здесь денежки лежали и ключ какой-то от ресторана Окей Погоди, не работает. Опа, и отмычки не работают. Нормуль так. Бляха. Ч все позакрывали-то? Где ключ? О, отлично. Так, это куда-то на второй этаж. Я еще там не посмотрел. Давай-ка. Так, это здесь закроем. Да закрой эту дверь! Окей. А, а что я не говорю? А, вот. Вот здесь они не это. А, это главный вход. Все понятно. Ну тогда давай наверх. Окей. Чу сиськи мят. Еще у нас ничего. Я здесь никого, да? Это яма вообще. В принципе, можно, смотри, по веревке туда спуститься, если что. Ну, давай здесь сейчас осмотрим еще. Опа, стрела, стрелы. Плохо. Кто-то спит. А вот этого мы сейчас да, сядь. -то. В смысле? А в смысле спящего не может оглушить? Ты чё, город? Ну-ка. за дичь. ну как к голове тогда подойдем А голове не подходит. О, отлично. Какая-то дичь. Так. Здесь у нас закрыто, это у нас не подойдет по-любому. Так, а отмычки тоже? А, вот, подходит. Здесь, кстати, как Гарретт сказал, его знают здесь в лицо, поэтому нужно быть аккуратным. Ой, сори, сори, вся правда. Нужно быть аккуратным. Так, стрелы опять. Ну, в принципе, все. Здесь получается надо вот так вот вниз. Да где у меня веревки-то? О. Ой, да что такое-то Сори, друзья, сори Так Окей, вроде как Ну, нормально И так сойдет Зашибись да просто Зачем тогда тебе веревка-то, бляха? Жесть с этими веревками, с этими стрелами. А что ты все так вот впритык-то? Давай вот сюда. Во. Хорош насиловать то трубу. Прыгай. А, ну это понятно, вот. Опа. Тихо, тихо, тихо. Здесь будет громко. А чё я не могу стрелять с этого? Да? Вот так. Вот так. Ладно, допустим. А здесь, кстати, смотри, здесь что-то можно отключить. Там а вон стоит охранник. Видимо, водные стрелы. Ну, ⁇ пти, ты какого хрена-то вышел собака. <связать> Ах, возьмите да. его. Подпись. Так, ладно, я загружусь. <связать> так, хлоп, хлоп. Тень. <связать> Сейчас он должен по-любому выйти. И тогда я его чпокну. А, нет не выходит смотри какой вернись тогда тогда отвернись вас не хочешь уходить Где он не хочет отворачиваться Или он так вот так и будет вот там там еще охранник вы отлично ключ от казино лежит здесь. Все, да, здесь больше нет ничего. Смотри, мы получается в казино пробрались. Опа. А в казино а в казино-то будет, наверное, до хрена золотишки. куча казино. Хорошо. Откуда наверх куда-то. Заперто. А! Вот она, дверь, короче, которая. Ключи никакие не подходили, окей. Они так заняты тем, чтобы промотать свои деньги, что не заметят, если немного возьму я. Действительно, они даже и не заметят. Так. Здесь ковры э, неспроста, короче, лежат. Нужно, наверное, двигаться чисто по коврам, стараться. Так. Давайте с этой стороны еще взглянем. Ага, здесь получается. Понятно, он круг кругами ходит. Ну сейчас я его подожду. Он идет. Ку-ку-ку! Кто ж знал, что он так вот поворачивает? Я что, сохранился? А что, почему такой бред происходит? Черный экран появляется. Так, ладно. Так, я его жду. А я вот сделаю вот так, смотри. Он же меня не увидит. Четенько ты. Так. Ты полежишь ты, наверное, вот здесь, а не там. Неплохо. Так, погоди, там вон, смотри, еще стоят народ. Стоит. аккуратно. Так, сколько у меня этих? А, у меня три вспышки, если что. Окей. Диночки-то по любому надо забрать. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе, а я даже понятия не имеет Неплохо. Нормуль. Так, ладно. Хрен тогда сними, я не буду их вырубать. Здесь мне надо свет потушить. Раз. Так там дальний? Ну ладно? охранник Мы с радостью поймаем тебя. Парень. Леха он ко мне ото схватит его того надо, Ты сейчас позовет же. Окей, ништяк. Там он охранник теперь блуждает, гуляет. Неплохо. Лучник, че ты ко мне ты -то бежишь? Леха, мы с Окей, окей. Отлично. Так, лучник остался. Я все равно найду тебя. Давай попробуй. Сюда идет. Я прикончу тебя, Гарет. мне щекотно? Тебе щекотно. <смех> Открою валить и прятаться. А где тут выход-то? Да. А что ты, ну, где? Ехал, блюдо. А ну, где, там или... О, лежит. Вечно скрываться. Ты да как ты меня задрал, собака? Сюда иди. так говоришь на В смысле к а почему он не это не оглушился то <св> <св> <св> Что за дичь то на а почему он не оглушается В смысле пока там возился короче с этим всем дерьмом да, да ёпте мать а чё такое сложное управление это бляха да какой нахер зелье исцеления ты чё дебил на блюдо сколько проблем из-за него бляха